Дорогие друзья, сейчас на дворе август месяц и начинают спеть сливы. И что бы нам сегодня бы хотелось приготовить? А давайте-ка приготовим сегодня интересный, замечательный сливовый пирог. Или по-другому его еще называют сливовый тарт. Ну что, поехали! Итак, нам понадобится 100 грамм сливочного масла или сливочного маргарина. Нужно хорошо его на кусочки на квадратики ну чтобы масло и маргарин у вас не были жидкими вот на такие кубики мы нарезаем Затем берем мы емкость, в которую будем замешивать тесто. Добавляем 200 грамм пшеничной муки, 30 грамм сахара и хорошенько перемешиваем. Разминаем хорошо маргарин, растираем. Комочки. вот такой получилось затем добавляем 2 куриных желтка щепотку соли перемешиваем Еще нам понадобится ледяная холодная вода, где-то полстакана. И добавляем в нее немного лимонного сока. И Добавляем воду понемножку в тесто. Вот такое тесто у нас получилось. Песочное тесто. Берем пищевую пленку. Выкладываем тесто. холодильник на 40 минут. Пока тесто стоит в холодильнику, мы приготовим сливы. Вот они у меня спелые, такие плотные. Сейчас мы их нарежем. сливы нарезаны у меня пошло 10 слив и следующий этап пирога нашего будем делать мы йогуртовую заливку поехали итак ребята готовим заливку берем обычный йогурт без всяких вкусовых добавок 200 грамм йогурта 1,6 процент жирности у меня добавляем 130 грамм сахара 2 столовые ложки картофельного крахмала и 2 куриных яйца. И перемешиваем. Можно венчиком, а можно на миксере с низкой скоростью. Главное, чтобы, чтобы заливка хорошо перемешалась. Итак, ребята, сейчас самое интересное. Будем собирать наш пирог. Вот у меня вот такая форма для выпекания. Сейчас смажем, смажем ее немножко сливочным маслом. Выложим тесто сливой и сделаем заливку. Тесто достали из холодильника, разворачиваем его. И сейчас будем его тонким-тонким слоем укладывать в нашу форму. Делаем небольшие бортики. Бортики сделали. Теперь в хаотичном порядке, или как вам нравится, раскладываем сливы. Вот такая красота должна получиться. И заливаем йогуртовой заливкой. Ставим в разогретую духовку, выпекаем 60 минут при температуре 180 градусов. Так, чтобы понять, что пирог готов, верхняя заливка не должна прилипать к пальцам. А у нас она еще редкая, не пропеклась. А вот такой у нас пирог получился. Вот такой получился у нас пирог. Называется сливовый тарт. Сейчас посмотрим, как он пропекся. Вот такая вкуснятина.